Привет-привет! Сегодня мы тренируем пресс и кор, и всю тренировку мы будем выполнять на полу. Если у тебя нет фитнес-коврика, подложи какое-нибудь полотенечко под колени, чтобы тебе не было некомфортно. Подготовь водичку, и мы начинаем. Первое упражнение – велосипед. Мы ложимся на спину, поясница прижата к полу, здесь не должно быть пространства. Мы прижимаем поясницу к полу, пупок тянем к позвоночнику, поднимаем руки вверх и поднимаем вверх колени. это мы будем опускать одну ногу и возвращать ее обратно, опускать другую ногу и возвращать ее обратно. таких мы делаем 20 повторений. готово, поясницу держим прижатой, работаем. два Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. И следующее упражнение у нас скручивание. Мы ставим пятки на пол. Руки закладываем за голову. Поднимаем только плечи. То есть живот и поясница у нас от пола не отрывается, Здесь пространства нет. Мы держим прижатую поясницу к полу. Мы скручиваемся и возвращаемся обратно. Скручиваемся и возвращаемся обратно. Это вариант для новичков. Вариант для продвинутых тот же самый, только мы держим ноги в воздухе. Скручиваемся и возвращаемся обратно. Таких мы делаем 20 повторений. Погнали. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Напоминаю, продвинутые держат ноги в воздухе. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И мы продолжаем скручивание. Только теперь мы кладем ногу на колено. И максимально разворачиваем ее в сторону. И мы скручиваемся. У нас цель достать противоположным локтем. Даже не локтем, а плечом к колену. То есть мы скручиваемся в сторону. И возвращаемся обратно. Таких мы делаем по 10 на каждую сторону. Погнали. Два. Два. Тянись максимально далеко к колену четыре пять старайся тянуться именно не локтем а плечом семь восемь девять десять поменяли ногу и продолжаем один два три четыре пять шесть семь 8, 9, 10. Закончили. Ты должна уже чувствовать твой пресс. Если ты его не чувствуешь, ты тянешься недостаточно далеко. И мы переходим в положение упор лежа. И следующее упражнение у нас планка с разворотом. Мы встаем в планку. И отсюда мы поднимаем руку вверх. Опускаемся обратно. И делаем то же самое на другую сторону. Взгляд мы ведем за рукой. Таких мы делаем двадцать повторений. Готово? Погнали. Два. Не спешим. Три. Четыре. Живот держим подтянутым. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. Закончили. Встаем на четвереньки. И отсюда мы поднимаем ногу и противоположную руку. Сводим их и возвращаем обратно. Если тебе тяжело, если тебе шатает в сторону, ты руку-ногу ставишь на пол и поднимаешь обратно. Но я рекомендую не ставить на пол. Это упражнение кажется простым, но очень эффективная для мышц кора и поясницы. Живот держим поджатым, тянем пупок к позвоночнику. Поясница у нас ровная от макушки до копчика. Прямая линия у нас. Поясница вот так не гуляет. То есть у тебя не должно быть вот такого вот движения в спине. Ты стараешься спину зафиксировать в ровном положении и так держать ее все упражнение. Готово по 15 повторений на каждую. Погнали. Один. Не спешим никуда. Два. Не машем ногой и рукой. Три. А медленно. Четыре. Контролируемо. Пять. Ведем. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ой, я завтыкала. Меняем сторону. Работаем. Один. Два. Для меня тренировка как медитация. Три. Четыре. У меня мысли куда-то улетают. Пять. Шесть. Поэтому я могу сбиваться со счета. Семь. Как сейчас завтыкала. Видите, восемь. Девять. Десять. Мысли уходят. Сознание перегружается. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. И последнее упражнение. Кобра. Мы ложимся на живот, руки вдоль корпуса, ладонями вниз. Мы поднимаем плечи вверх, руки поднимаем и разворачиваем наружу за счет того, что сводим лопатки. И возвращаемся обратно. Таких мы делаем 15 повторений. Готовы? Погнали. Один. Не спешим. Два.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 Отдыхаем. Кому нужно, пьем воду. Это полный круг. Мы таких будем делать еще два. Только дальше. Мы будем делать все эти упражнения без перерыва. Если тебе будет совсем тяжело, жми паузу, отдыхай. Отдыхай не больше 30 секунд. Но я рекомендую тебе себя не жалеть. А работать. На максимум. Итак, напоминаю, поясница. Прижата к полу. Это важно. Всегда держим поясницу, прижатый к полу. Пупок тянем к позвоночнику. Подняли руки, подняли ноги и будем опускать поочередно ноги. Готово? Погнали. Два. Три. Не спешим. Четыре. 5, если тебе очень тяжело, 6, можешь положить руки на пол, 7, так будет немножечко легче, 8, 9, не забываем про поясницу, держим ее прижатой к полу, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. И у нас скручивание работаем. 1, 2, 3. Если тебе тяжело, 4 можешь поставить ноги. 5 на пол. 6, 7, 8, 9. Руками себя нити не 10. Одиннадцать руки за головой просто поддерживают. Тринадцать шею. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Закончили. Ногу на колено и продолжаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем ногу. Продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Тянемся максимально. Восемь, глубоко, девять. Десять или максимально далеко. Не знаю, как правильно сказать. Переходим в планку. И разворачиваем корпус. Работаем. Один. Два. Живот держим поджатым. Три. Четыре. Взгляд уходит за рукой. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Никуда не спешим. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Живот держим поджатым. Тринадцать. Я постоянно об этом говорю. Четырнадцать, потому что все об этом забывают. Пятнадцать. Даже я об этом забываю. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Опускаемся на четвереньки. И у нас сведение локтя и колена. Готовы? Работаем. Один. Два. Скажите мне, если я снова завтыкаю. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вы чувствуете плечо? Восемь. Это работают ваши стабилизаторы. Десять. Живот держим поджатым. Одиннадцать. Двенадцать. Спина не двигается. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. И меняем ногу руку. Работаем. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И у нас кобра. Ложимся на живот. Руки вдоль корпуса, ладонями вниз. И работаем. Два. Ладошки разворачиваем наружу по максимуму. Три. Голову не запрокидываем. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двенадцать. 13, Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще один круг. Ложимся на спину. Поясница прижата к полу. Руки поднимаем вверх. Или кладем вдоль корпуса. Кому тяжело. Ноги. Подняли и работаем. Два. Выдох на усилие. Три. Четыре. Пять. Пупок тянем к позвоночнику. Шесть. Семь. Только не втягиваем живот. Восемь, чтобы вам было тяжело дышать. Девять. Десять. А именно держим мышцы в напряжении. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Руки за голову, и у нас скручивание. Один. Два, три, четыре, пять. Кому тяжело, могут поставить стопы на пол. Шесть, семь, восемь, девять. Рекомендую не жалеть себя. Десять, одиннадцать, двенадцать. Вы же хотите красивый живот. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Девятнадцать, двадцать. Закончили ногу на колено. И мы продолжаем. Один, два, три, четыре, пять. Тянемся максимально далеко к колено. Семь, восемь, девять, десять. Поменяли ногу. И продолжаем. Один. Два. И тут дело даже не в красивом животе. Три. Четыре. Сильные мышцы кора. Шесть. И крепкие. Семь. Залог. Восемь. Девять. Десять. Залог гармоничного развития всего тела. Мы стоим в планку. И разворачиваемся. Один, два, три, четыре, пять, живот держим поджатым, семь, восемь, не спешим, девять, десять, одиннадцать, Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Встаем на четвереньки. И у нас сведение локтя и колено. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, закончили, поменяли руку, ногу и продолжаем. 1, живот держим поджатым, 2, не забываем об этом, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И у нас еще одно упражнение. Легли на живот, ладошки на пол вдоль корпуса. И работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилось. Тренировочка, пиши комментарии, ставь лайки, подписывайся на мой инстаграм. Я там рассказываю много полезного. Пока-пока.